Всем привет! Я довольно часто стал замечать в комментариях под своими видео вопросы следующего характера Почему мод мигает? Почему мод не мигает? Почему мод мигает, но не парит? Почему на зарядке мигает один раз? И так далее Меня зовут Глеб и с вами как всегда сигарет нет и в этом ролике я помогу вам разобраться с этими вопросами а перед началом этого ролика я хотел бы попросить вас оставить в комментариях свои лайфхаки по починке девайсов. А если соберется большое количество интересных лайфхаков, то я сниму по ним видео. Погнали! Вы себе спокойно парили и ваш девайс начал мигать от 3 до n-го числа. Раз. Первая причина непонятной работы светодиода связана с тем, что ваш девайс может быть не заряжен. Поставьте ваш девайс на зарядку, подождите буквально 10 минут, потом снимите его зарядки и сделайте затяжку. Если все работает как прежде, значит причина была в том, что аккумулятор сел. Кстати, в своих комментариях я даже замечал вопросы по типу, почему мой эльф-бар мигает и не работает. Одноразовые электронные сигареты, на то и одноразовые. Вы ее купили, попарили, она у вас закончилась, и вы ее выбросили в специально отведенное место. Заправить и зарядить их не получится. Вторая причина. Вы зарядили свой девайс до 100%, но при затяжке он у вас мигает и не работает. Нужно проверить картридж. Достаньте его из устройства, обязательно протрите коннекторную часть, и там мог скопиться конденсат или пару капель жидкости, все тщательно вытрите насухо и обратно установите картридж. Но есть девайсы по типу вапореза бар, в котором эта проблема решается простым поворотом картриджа на 90, либо на 180 градусов. Если вышесказанные манипуляции с картриджем не помогли, то попробуйте заменить сам картридж или же испаритель. Нагревательный элемент за время эксплуатации мог испортиться и тем самым выйти из строя. Все вышесказанные действия не помогают и девайс продолжает мигать. Значит выключаем и включаем устройство, ведь это может быть простая ошибка на плате. Третьей причиной может быть короткое замыкание, либо слишком высокое или слишком маленькое сопротивление на нагревательном элементе. У каждого устройства есть свой порог рабочего сопротивления. К примеру, у сито. У него рабочее сопротивление от 0,3 до 3 Ом. Это означает, что если мы поставим спираль с сопротивлением 0,2 Ома или 3,1 Ом, девайс их просто-напросто не увидит. Или если мы намотаем спираль, которая будет касаться корпуса базы, Произойдет короткое замыкание, и девайс также не увидит картридж. Если все действия, которые были в этом видео, вам не помогли, то это означает, что ваш девайс, вероятнее всего, сломан, и его нужно нести в ремонт. Для того, чтобы избежать всех неполадок, просто аккуратно обращайте своим устройством, всегда протирайте его и читайте инструкцию перед началом использования. Ну и, конечно же, заряжайте только качественными зарядными устройствами. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.